дата дата предзапуска 1 марта у нас будет максимально две недели на полный переход юридически технически все подготовлено почему происходят эти изменения благодаря обратной связи вашей да благодаря тому что мы видим что происходит на рынке и я сегодня хотел там смотрел специальный ролик рекомендую если надо я сброшу э, в конце там в конце встречи да Хорошая статья, просто случайно мне попала, о компании Кодок, Как правильно реагировать, там очень хороший смысл, текст, как правильно реагировать на изменения рынка и что происходит с теми, кто не реагирует. У нас, конечно же, никаких глобальных изменений не, не наблюдается и не будет. Будет корректировки. Мы сегодня не будем говорить о нашем самом продукте, о, о вебинарной комнате, об Академии Изи об образовательном проекте. Здесь у нас как было, так и продолжает развиваться. Маркетплейс продолжает наполняться, и сегодня это не моя тема, и не буду об этом говорить. Я сейчас хочу поговорить именно о тех трех аспектах, еще раз, о тарифах, маркетинге и карьере. Сейчас это подготовительно, в принципе тут, скажем так, 99% уже утрясено, зафиксировано и меняться не будет. Но кое-какие-то моменты, у нас есть 4-5 дней, чтобы подшлифовать, и 1 марта вы увидите все новинки, новый маркетинг, вы увидите полностью прописанные, да, прописанный кодекс, прописанные правила, инструменты сетевика, вот то, что мы говорили, как будут работать для вас инструменты, которые мы гарантировали, обещали, что они гарантированно будут у вас профессиональными. Профессиональная презентация в слайдах, озвученная, всякие методички, вот это первого числа уже будет вам представлено, и у нас будет еще две недели согласовать их с вами, чтобы увидели, проработать, как ими работать и тому подобное. Сейчас мы... Говорим о первой теме, об изменении тарифа. Что здесь, что здесь важно? Что здесь важно увидеть? Смотрите, вот эти привыкшие к нам, привыкшие нам цифры, мы их знаем с вами уже наизусть, более года пользуемся, там 0021, 00827, полюбившиеся, да, но э, хочу сказать, что происходило это в 2016 году, приблизительно это выглядело так, и у нас в планах было держать определенное время держать VIP в районе 500 долларов, а базовый пакет в районе 12,5, ну, 12 долларов. И так и происходило. Мало кто, конечно, помнит, что на старте, когда в июне закладывался маркетинг, просчитывался, то пакет VIP стоил 0,0125. Не 0,08, а 0,125. В это время, где-то это был июль, июнь 16 года, Извините, с 2017 -го года курс был 4000 И мы посчитали, что если будет цена 0.0.125, то это будет ровно 500 долларов пакет VIP. Мы считали, что это разовый ход, достаточно для того, чтобы получать вот такую базу знаний, постоянно пополняемую. К моменту запуска биткоин стоил уже 6. Но чтобы остаться в ценовой политике это 500 долларов, мы сместили цену пакета в биткоинах 0.0.827. Таким образом, он стоил 500, и вы помните, что стартовые пакеты, когда, вернее, старт, когда запускался, продавались только VIP, оплачивали все 500 долларов в биткоине по курсу, и было хорошо. Но что произошло уже в январе 2018 года, декабрь, январь, показал нам, биткоин показал нам свои новые вершины, новые результаты, наш пакет стал, стал стоить и 1000, VIP и 1300, и 1600 кто-то платил, и понятно, здесь стало немножко... Не то чтобы скучно, получать, вроде как, деньги хорошо, но продавать пакет за 1300-1600, который все-таки планировался и наполнялся на сумму не более 500, стало сложнее. Биткоин как бы показал результаты потом упал, опять мы порадовались, опять он вернулся в зону 500 долларов пакет, но уже в феврале, в январе 2019 года мы опять немножко приуныли. Почему? Потому что биткоин… Показал свои нижние рекорды, и наш пакет стал стоить уже 281 доллар. Продавать и вести как бы эффективную такую же работу, и получать гораздо меньшие доходы, ну, как бы не очень-то и хотелось. Тяжелее стало, сложнее, неинтереснее, скажем так. Что мы, к чему мы пришли, делая выводы? смотря, глядя на то, что происходит на рынке, глядя на то, что какие у нас объ, это, идут объемы, получая обратную связь на лидерках от вас, почему упали мы делаем такую аналитическую оценку. И мы понимали давно, что вот эти качели, в этом году мы увидим биткоин по 35 тысяч долларов, и, скорее всего, и мы увидим цен нашего пакета и половиной тысячи долларов. Он может сейчас протестировать свое дно в 1800 долларов, да, и мы опять увидим пакет в районе там basic, в районе 2-3 долларов. Но ну, это вообще просто смешно продавать, продавать ту ценность, которая стоит столько. Поэтому наша мечта о том, что все-таки лучше привязываться к популярно используем, хорошо просчитываем монете, более стабильной, да, то это все-таки доллар. И вот мы для себя приняли такое решение, что наш пакет, независимо от курса биткоина, будет стоить 889 долларов, будет стоить VIP всегда, независимо биткоин 40 тысяч, 50 или биткоин 2000, пакет будет стоить 889 долларов. Оплата, конечно, будет происходить все равно в биткоинах, но по текущему курсу на момент оплаты. Пакет профи будет 589, пакет стандарт 189, пакет... Basic 68 долларов. Наполнение, понятно, что кто сейчас, допустим, имеет уже VIP, он и остается в новую систему, заходит с новым випом, с новым наполнением, ничего не проплачивая, не добавляя, точно как и Basic, как стандарт, все, профи, все в силе. Но новые пакеты, мы 1 марта объявим дату, я думаю, две недели нам хватит и по всем юридическим аспектам две недели для того, чтобы у нас было время перейти. Я так уверен, что с 1 марта по 14 марта у нас будет момент перехода. Сейчас у нас идет момент согласования, объявления в командах без публичных каких-либо мероприятий. Это работа внутренняя. 1 марта будет объявлена для всего сообщества, и уже потом с 14 марта я уверен, что мы успеем все это сделать, потому что все готово. Чтобы юридически соблюсти вот эти 14 дней перехода, мы сделаем так, чтобы ну, прямо вот реальная вспышка на рынке произошла. Новый, это не новый проект, это не новый аспект какой-то, не новые изменения. Это просто наша пошаговая, пошаговая работа. И вот примененные изменения, я думаю, внесут... Хороший, такие, хороший позитив на рынке, увидеть наполнение, увидеть цену новую, увидеть новый маркетинг. Потому что поменять просто цену не представлялось возможным. Ну, как бы можно было, но смысла в этом мы не видели. Поэтому нужно было увязать несколько аспектов вместе, чтобы это был результат. Итак, смотрите, давайте привыкать. Я думаю, что цены уже не поменяются. Мы их обсуждали несколько раз и выбрали цену 68, 189, 589, 889. Давайте посмотрим, что наполнение пакетов, оно как было, да, по базам всем, и будет дополняться. Независимо от того, сколько вы будете использовать, наполнение будет большое. Это по маркетплейсу, аирдробами, разными проектами, каталогами. Все это есть, все это будет входить в каждый пакет по его стоимости. Давайте посмотрим, что у нас еще был, кому-то любимый, кому-то нет, триал, да? Как вы думаете, как вы думаете, триал нужно оставить нам или нужно убрать? Я, к сожалению, не хочу там переключаться на YouTube, не вижу вашей обратной связи, но по встречам с лидером мы видим, что все-таки, наверное, триал надо было бы оставить. Сереж, а ну-ка скажи, пожалуйста, в YouTube, Поставьте, пожалуйста, значок «плюс», скажем так, если триал ну, сообщества хотело бы оставить. Если его нужно убрать, то поставьте значок «минус». И, Сергей, дай мне обратную связь, что напишут, напишут наши партнеры. Я считаю, что в любом случае хотелось бы услышать, все-таки увидеть ваше мнение, как вы думаете. Что дает нам триал? Триал – это возможность человеку посмотреть, возможность что-то, какие-то посмотреть вебинары, посмотреть представления спикеров, посмотреть какие-то там видеоуроки, посмотреть Что, что в старом чате пишут, где спрятана ссылка? Я так понимаю, что люди не могут зайти, наверное, на. Сергей, скажи, пожалуйста, меня слышно? тебя слышно, мы сейчас отправим в старый чат новую ссылку. Окей. Okay. Сереж, какой же все-таки ответ наших партнеров? Что делать с триалом будем? Окей. Okay. Хорошо, я не... Серёж, идёт обсуждение, пишут, триал и basic – это одно и то же. Нет, смотрите, да, хорошо, давайте остановим обсуждение, давайте пойдем дальше. Я все таки э, считаю, что если мы возьмем такую, знаете, есть такая, помните, мультик был? Э, «И от вас обратная связь», казалось бы, хотелось, хотелось услышать, что же всё-таки триал. Триал есть, триал – это basic, да, но у нас был basic плюс. И basic, который сейчас написан, да? скажем так, современный наш basic, это basic plus. Триал мы ввели как пробник, чтобы человек мог без определенного количества времени, не, без ограничений во времени, мог смотреть, наблюдать за нами, за нашим развитием, пользоваться некий, некими там инструментами, пользоваться какими-то обучающими курсами, для того, чтобы вовлечься, для того, чтобы ему определиться, нравится ли эта система ему или не нравится, хочет он с нами развиваться, хочет ли он в чем-то отдельно участвовать или просто быть наблюдателем, или быть строителем, там, или привносить какие-то изменения или в свою жизнь, или в сообщество. Это уже выбор человека. У него нет никаких обязательств, в принципе, как и у любого партнера с любым пакетом, будь то VIP, будь то Basic, нет никаких обязательств, кроме как возможностей пользоваться теми доступными, которые он себе приобрел. Таким образом, принято решение, что Триал все-таки остается, Триал хороший пробник, он будет наполнен тоже определенными качественными инструментами, но на ту сумму, которая предполагается. Да, там 18 долларов будет стоить триал. Триал, конечно же, будет тоже участвовать в маркетинговой системе с некоторыми ограничениями, о которых мы сейчас и поговорим. Давайте посмотрим маркетинг-план. Маркетинг-план будет следующий. 20% уни остается, но он немножко по-другому работает. 20% за личное приглашение. 20% за личное приглашение. И в бинаре 40% с объема малой ноги. Какие здесь есть преимущества, какие тут есть, допустим, ограничения в том же самом бинаре? Давайте посмотрим. Преимущества Unilevel. 20% с малой, за личное приглашение выплата мгновенно. Допустим, вы приглашаете партнера, он проплатился любой пакет, вы в эту, же, в эту же секунду, когда он нажал оплату, и у него открылся офис, на ваш баланс прилетели 20% от проданного пакета. Мгновенно. Бинар. Бинар выплачивается в четверг, раз в неделю. Вы всю неделю видите накопление в бинаре. Каждая проплата в бинаре добавляет вам баллы. Вы видите количество баллов который приходит неделю. Вы видите его там понедельник, вторник, среда, четверг, и четверг до часа ночи, до 0-0 часов по европейскому времени. Вы видите, какая у вас возможность получения вебинара, схлопывание произойдет. И в пятницу утром, или даже там в пятницу в час ночи, вы сможете увидеть свои начисления. Какие ограничения по бинару? 40% с бинара, чтобы он не соскамился через полгода, нужно выносить разные ограничения математически просчитаны. Математический просчет позволил нам сделать такую фишку. Да? Basic, basic имеет право получать в бинаре x1, стандарт x2, профи x3, VIP x4. Что это такое? Если, допустим, у вас пакет Basic, то вы в неделю каждый четверг вечером больше, чем 68 долларов в бинаре не получите. Допустим, у вас пришло 70 долларов, но вы получите только 68. У вас пришло там, 90 долларов, вы получите только 68. У вас пришло 50 долларов, вы получите 50 долларов. Если, к примеру, берем пакет VIP X4, то каждую неделю партнер на этом пакете может получать 3555 долларов. 3555 – это X4 от суммы. Ну То же самое берем и стандарт, если стандарт, то в неделю с бинара каждый четверг в ночь человек может себе получить на баланс сумму равную 2х от 189, это будет сколько считаем, 370, 378 долларов, ну, по профи то же самое. Я думаю, что здесь понятно. Если непонятно, я конечно, потом включу экран, и давайте позадаете вопросы, или Сергей зачитает. Давайте рассмотрим один пример линейки и бинара. Допускаем такой вариант самый, самый, такой, самый дешевый вход, самый маленький вход и самый большой, самая крупная продажа. Допустим, партнер на пакете Basic продает один VIP, скажем так, во вторник. В понедельник он планировал встречи, и во вторник провел встречу и заключил контракт. В ту секунду, когда VIP подключился на личный счет, на баланс в кабинет, прилетело 177,8 доллара в биткоинах по текущему курсу. Он оплатил 889 долларов по, биткоин, битко, по текущему курсу биткоина. Вы получили на баланс 177, ну эквивалент, 177,8 доллара. В среду вы продали еще один пакет. Еще мгновенно тут же в момент продажи, там утром или вечером прилетело еще 177,8 долларов. Это деньги, которые вы получили сразу. И система уже в первую продажу начислила балловое начисление в бинаре. Вы видите, что у вас пакет 68 долларов, а в бинаре вы получите 355,6. Что произойдет, если человек не сделает и скажет, да неважно, ну все не заработаешь, хватит и так. То он получит 68 долларов в бинаре. 300 долларов э, пройдет мимо него, он не получит эти деньги. Но что может сделать партнер? Смотрите, он сидит, смотрит, считает, что ага, парке, пакет у меня 68, стандарт стоит 189, мне достаточно доплатить 100, э, 131 доллар. 121 доллар, мне достаточно доплатить 121 доллар и тогда у меня будет x2, x2 это 370 долларов, я наверняка смогу 355 забрать. Откуда ему взять деньги? У него за первую продажу 177, он может 121 доплатиться, один раз проапгрейдиться и с этого момента он всегда сможет получать x2, минимум 380 долларов в неделю. Точно так, если он видит, что у него объемы бинарные растут, это активная, позиции занимают его лидеры, он сам, тогда он может себе апгрейдиться, апгрейдиться, делать ранги, выступать, ну делать ранги, повышать возможность выплат и тому подобное. Если это человек клиент, он зашел и говорит, что ну я там не собираюсь строить, вот у меня одна нога какая-то есть, пока не интересно, то он и может не апгрейдиться. У нас нет обязаловки, потому что сделай срочно апгрейд, это личный выбор человека. Скажем так, и маркетинг, и карьера. Маркетинг тут не настроен, на, я не назову его лидерским, это не лидерский маркетинг, потому что с продажи ты получаешь 20%, и можешь всю жизнь, когда захочется, в любое свободное или желаемое для тебя время, взять и прорекламировать Basic один или там продажу VIP, и не отслеживать маркетинг плат тут нет обязательств. Но если есть амбиции, если есть желание зарабатывать деньги, если нравится система, и ты легко продаешь продукт, он легко участвует. Ну, же кто-то не любит продавать базу образования, но продает возможности вот этой клубной тусовки, где ты получаешь информацию об аэродробах, где ты все-таки на пике какой-то информации. Тебе это интересно, тогда об этом легко говорить. Теперь возьмем Marketplace. Получается, у нас есть два маркетинга. Маркетинг по продаже пакетов. 20% линейка, 40% бинар. Все. Объясняется легко. Мы не против того, что, знаете, мы лично, я говорил сюда, у нас шикарный маркетинг, у нас отличный маркетинг, он очень хорошо сработал для старта компании. На старте компании, потому ну, что, когда разрабатывался первая модель маркетинга, нужно было учитывать и, знаете, такое, и активность партнеров, и где-то такое слово кавычка возьму жадность, да, что, блин, можно заработать тут и халяву, элемент халявки какой-то есть, тут и переливы есть. Это очень хорошо сработало, и те, кто активно заходил, активно проявлял свою позицию, да, по отношению к построению тут заработали хорошие деньги. Но время меняется, и как у многих, не у многих, а все компании из трех маркетингов, ведущих на рынке, когда есть стартовый маркетинг, базовый маркетинг, серединный маркетинг, где на старте выплачивают 7, а потом чем ты повыше статусом становишься, тем меньше получаешь. Или на старте выплачивается сразу только лидерам, а людям добраться до лидерства нужно со временем. Это разные маркетинг, разные просчеты. Мы пришли к выводу, что время, мы думали, что наш маркетинг проработает еще так год, может быть, полтора, да. но жизнь показывает, что сейчас то, что смотрим на рынке происходит, сейчас нужно включать, не ждать вот этого момента, который был запланирован, а его немножко активировать и перейти, более активный маркетинг, где за личную продажу, за личную работу не завтра ты получишь из накопленных, а здесь и сейчас. Marketplace, marketplace свой маркетинг. Basic и триал, в том числе и триал и Basic и стандарт и Life и профи Pro, и Life получают с первой линии продаж. Триал, Basic и стандарт получают с первой линии. Профи и VIP у них есть доступ получать с товарооборота, с продаж пяти линий. Если у вас в третьей линии и в пятой сделать, совершена была продажа, будь то пластырь, будь то криптоноид, будь то там, ежемесячная оплата какой-то услуги, если вы или standard, вы получите только с первой линии. Если вы профи или VIP, вы получаете э, с пяти линий. Но если вы реально построили команду, и вы понимаете, что у вас есть глубины: и пятая, и седьмая, и десятая, и двенадцатая, то есть смысл. Есть такая возможность, и если вы считаете, то есть, для вас есть смысл оплатить 89 долларов. И это дает право в течение, года, в, течение года, в течение года получать с 20 линий. Право в течение года получать с 20 линий. Эти 89 долларов тоже идут товарооборот. Э, объясняю. Допустим, я на пакете профи приглашаю партнера, он тоже строит, и даже на пакете, допустим, на пакете basic у меня есть первая линия, и мой VIP в первой линии решил для себя открыть 20 линий. Он оплачивает 89 долларов, из этого 20 долларов идет мне как личное приглашение, 20 процентов суммы идет как личное приглашение, и 40 процентов... Распределяется на 20 линий. Но так как я бейсик, то я довольствуюсь пока только первой линией. И если у меня будет желание, я перехожу со временем на профи, буду использовать уже доходы с пяти линий. И если я увижу, что у меня есть смысл оплатить, потому что у меня в 7, 8, в десятой линии идут активные продажи, тогда я активирую себе эту опцию. 89 долларов оплачивается один раз в году. Дальше. Карьера. У нас была карьера сделана, но она была написана, помните, мы говорили, мы не сетевой проект, мы сообщество, мы здесь не будем развивать сильную сеть, потому что к нам приходят другие люди из других сетей, наша цель даже продвигаться здесь за счет того, что приходят целые компании обучаться, мы запускаем факультет сетевого маркетинга, факультет финансовой грамотности, где могут обучаться целые там команды там страховых компаний, торговых компаний, неважно, мы свое дело делаем, но… Из тех людей, которые все-таки здесь приняли активную позицию продвижения и зарабатывания, все-таки подумали о том, что было бы неплохо ввести карьеру, которая ну, просто и мотивирует людей, но и но плюс они получают признание за проделанную работу. У нас как таковой ее не было, но жизнь показывает, что все-таки нужно ввести. Почему? Потому что человек, который активно продвигает, он бы хотел за свою работу все-таки получить, возможно, какой-то значок, какое-то признание на сцене хорошую ручку, чтобы подписывать контракты, да? какие-то новые гаджеты получить в подарок. В конце концов, во многих компаниях дарят на статусах часы. Но почему бы не использовать то, что уже придумано? А еще почему бы не использовать то, что во многих компаниях нарисовано, но никогда недостижимо? Почему бы не сделать такой маркетинг, если у нас есть появилась такая возможность? Почему бы не сделать так, чтобы люди отдыхали? Отдыхали, наслаждались наслаждались не просто там доходами своими работы а еще вот этими признаниями, где вместе с командами можно собирать свою команду, где можно путешествовать там с основателями, с бизнес-тренерами, куда мы будем их приглашать, выводить. Почему бы этого не делать? Я считаю, что это очень круто, интересно. И маркетинг. Давайте посмотрим маркетинг. Он очень и очень простой. Приношу изменения. У меня сейчас разрядится компьютер, и я сейчас включу зарядку. Одну секунду. у нас только вчера сегодня столько переговоров честно говоря я будет так готовился к презентации и все это немножко задержал и вас и слетела все окей смотрите пронза это первый статус у нас карьера рассчитана только для ripple у нас нет цели, ну, пришел чек клиента, мы ему говорим, вот нужна карьера тебе. Если чек VIP, он может участвовать. Мы посчитали, что человек, который там не VIP, ну, ему, возможно, карьера и неинтересна. Если уж ты хочешь получать доходы, разгоняешь себя в доходах, тебе нравится система, ты рекламируешь, что ты в любом случае будешь ВИПом. И карьера только для ВИПов. Если я VIP, и у меня в первой линии, в первой линии появилось два ВИПа со временем, через неделю, через день, в один день, в один год, неважно, у вас появляется значок бронзы. И у вас есть э, возможность получать там уже не X4, а X4 плюсик. Сколько-то нам ну, откроется. Это завтра, не завтра, а на Easy Life, скорее всего, вы увидите все цифры расписаны. Второй статус. Если у меня в структуре появилось две бронзы первой линии, это всего лишь партнер, который VIP, и у него есть два VIP, и еще один. Со времени, может быть, клиенты, стандарты, идут разные, потом раз, появляется еще одна бронза. То есть У меня статус серебро, уже другой значок, уже другое признание. Я сейчас не буду говорить о самих вот на наградах, бонусах, да, потому что идет математический расчет, факт, то, что карьера прописана. Теперь из математики нужно будет выделить, на каком уровне, на чем, что там, чем, чем благодарить людей, потому что и создается фонд призовой фон, из этих, этот призовой фон будет делиться. Допустим, если я вырастил в первой линии два серебра, у меня может быть в первой линии 50 человек и 30 человек и 20 или два человека, неважно, но если это серебром стали они, то вы получаете статус золота. И посмотрим еще один статус, платина, это когда у меня не два серебра, а три серебра. Из неограниченной линии у меня появилось три Все вот эти до этого уровня до платины мы считаем с первой линии, потому что они очень достижимы. Пипы всегда у нас в первых линиях это легко сделать. Дальше идут статус рубин, изумруд, бриллиант, green бриллиант, green даймонд, red даймонд и black даймонд. Эти статусы будут считаться уже не с первой линии. Мы понимаем, что иногда может произойти такое, что вот этот человек стал то серебром. Но чтобы я стал рубином, вот я стал или вы стали рубином, то у вас в структуре из этих трех кто-то один или четвертый, пятый, кто-то должен стать платиной. И тогда вы рубин. Вырастили вот так. Но может получиться так, что вот эта бронза, вот эта бронза проявила такую активность, интерес, что именно он, вот он стал платиной. Но если брать с первой линии, тогда вы не станете рубином. И мы посчитали, что это и возможно, и интересно, и у нас вся система обучения новая, которую будет Анатолий вам презентовать вот на изи-лайфе, полностью показывает, как мы построим, он озвучивал, да, мы планируем 4, 4, 4 неделю, понедельник, вторник, среда, четверг работаем, В четверг вечером закрываем цикл, утром человек просыпается, у него пятница, суббота, воскресенье, выходные дни, у него полученные деньги за неделю, за бинарный цикл, и он отдыхает, во время отдыха он, Скажем так, та же самая работа, но что напрягаться 4 дня, это ну, сложно, не хочется, мы же хотим получать доходы ну, каждый день, каждую неделю, поэтому прямые выплаты сразу, карьерные уровни сразу. По достижению вы мгновенно увеличиваете свой тариф, увеличите свои ранги, увеличите, приходите ближе к подаркам и, естественно, к большим суммам получения бинара. Ниже рассматривать, не хочу даже показывать, там есть рубин, вернее, да, рубин – это одна платина, изумруд – это два рубина. Даймонд – это один рубин. Ну, Дальше вы увидите, они прописаны, сделаны. Хочу просто подсказ подсказать, что от до платины – это самые простые ранги, они считаются с первой линии, все остальные статусы будут считаться с трех линий. Не с пять, не с семи, не со всей глубины, а с трех линий. Почему? Потому что вся система обучения по настроена на то, что мы работаем только с тремя линиями. И это легко показать, дублицировать, чтобы команда пошла, если есть активные, то достаточно будет. Что будет с боковыми, если, допустим, у вас там боковые ветки большие, они будут давать вам товарооборот, и вам выгодно и удобно будет работать даже с теми бриллиантами, которые у вас появились на пятом-седьмом уровне. Потому что, чтобы достичь высоких рангов, нужно будет выполнить не только личную квалификацию, но еще создать общий, общий товарооборот. И вот эти боковые ветки или бриллианты в 7, 8, 20 поколении будут засчитываться вашим партнерам, но вам будут давать товарооборот для статуса. Теперь у нас есть такое понятие, как апгрейд, скажем так, вопрос с этим понятием. У нас накопили деньги на апгрейдах, на реинвестах, на апгрейдах в бинар. У нас застряли деньги в дельтах и в матрицах, особенно дельта 3, 4, 5, 6. Уже есть как бы два, два расчета, два предложения, как это сделать. Поверьте, что сейчас цель, цель сделать так, чтобы те деньги, которые остались в реинвестах, и возможно, никто, многие, многие бы их так и не получили, вы получите. Вы получите в течение там, вот с первого числа по 14 ваши в новые кабинеты, они будут уже начислены. И 15 утром, скорее всего, произойдет так. 14 утром вы закроем кабинет «Доступ». Весь 14, 14 число мы полностью все обновим. И 15 утром вы зайдете, вы увидите новый кабинет, вы увидите свой статус по достижениям, вы увидите количество токенов, начисленных вам за инвесты, апгрейды, за бинары. Посмотрите, как это произойдет. И ну, я думаю, не буду об этом сейчас глубоко рассказывать, потому что Анатолий понедельник на Изи Лайфе полностью приоткроет всю информацию, которая будет действовать до первого числа. Первого числа мы объявим полностью запуск, и у вас и у ваших партнеров будет 14 дней на то, чтобы поставить галочку, что я прочитал, я ознакомлен и согласен. Если этой галочки не будет, вы 15 часа числа зайдете к себе в кабинет, вы все равно зайдете в новый кабинет, вы будете использовать новые инструменты, нагрузку, но если не будет галочки в кабинете, вам не будут идти начисления, которые сделаны будут с 1 по 14. Поэтому сейчас задача вот этого вебинара не столько объяснить об изменении, а столько показать, что эти изменения, они не грядут когда-то, они уже есть. Они уже прописаны, они еще не в действии. Но в действии сейчас нужно понять, что человек, который сейчас на триале, он так и останется триалом, он не попадет в бинар. А в бинаре пойдут огромные начисления. Возможно, человеку сейчас просто показать, что если ты сейчас, сейчас, в триале возьмешь, доплатишь 0,01 биткоина, это будет 0, сколько там, ну, 39 долларов. Если ты дождешься до 14 числа и не поставишь галочку, а поставишь от 15 16, тебе придется доплатить 50 долларов по новому маркетингу, не 39, а 50, для того, чтобы мимо тебя не прошли бинарные вознаграждения. Потому что тот бинар, который был у нас, и в бинар из суммы заходило только 0,01 биткоина, то сейчас вся сумма заходит и в линейку, и в бинар. Одной суммой мы получаем доход и в линейке 20%, и в бинаре 40%. Поэтому наша цель сейчас прямо по командам. Я знаю, что сейчас Владимир проводит презентации, сейчас будет Руслан проводить презентацию со своими командами, Севара со своими в Казахстане. И рекомендую, чтобы своим даже параллельным партнерам рассказали вы о новостях, которые идут, кто-то давно не заходил в кабинет. Кто-то давно уже не ходил там в базу образования или наоборот, заходит только в Академию Изи Бизи на курсы Светланы Михайловны Белоуз, институт человека, и давно не заходил, потому что не делал никаких либо действий. Даже если он не делал никаких действий, ему все равно нужно будет зайти и поставить галочку, что он согласен. Потому что сейчас начисления пойдут по-другому. И представьте, в бинаре, ну давайте я вам покажу, может быть, в... ну ладно, давайте покажу еще, как бинар будет начисляться без. Вот это, смотрите, что происходит. Идет обновление. У нас бинар работал так, что одна нога всегда стремилась к нулю. И если там собиралась сумма 0,2,0,5 BTC, происходило схлопывание и была выплата. Поэтому всегда в малой ноге сумма близкая к нулю. Что, ну, Она может быть 0,0,0,3, 0,0,0,49, но как только появилось 0,2,0,5, происходило схлопывание и все. Опять обнулялась. У многих, я понимаю, что у многих, и в бинаре это норма, всегда одна ветвь, одна нога приносит более активно и всегда перевешивает. Да? Допустим, такой вариант, что у вас, лично у вас, там, накопилось с одной стороны 5000 баллов. Ну, это пусть мы смотрим, там, к примеру, в долларах, да? 5 тысяч долларов, или 5 тысяч баллов, в биткоинах, допустим, 0,0,1. Просто посмотрим по сумме, что произойдет. У вас есть старый объем. Как будет это работать сейчас? Допустим, вы пригласили вот на картинке, глядя по картинке, есть желтеньким, это старый товарооборот, который накоплен был. С левой у нас 0, с правой долларов. И вы приглашение делаете VIP. ВИПа. Причем вы приглашаете за эту неделю два ВИПа, и еще в команде в большой ветке кто-то тоже пригласил ВИПа. Это на скидку, чтобы вы поняли механизм. Как считается старый объем, как новый, 40% мы получаем с нового объема. Что произойдет вот в данной раскладке? Еще раз повторюсь, вы приглашаете влево одного партнера и вправо одного партнера, и еще в команде, в большой ноге кто-то тоже пригласил. Смотрите, что произойдет. В, тот в то мгновение, когда партнеры проплатят свои VIP, вы получите 177 и 177 долларов за личное вознаграждение, и в четверг в 00 вам придет еще 355 долларов. За новый объем, за приглашение двух партнеров вы получите 711 долларов. Понятно, 20 и 20 за личное приглашение, 40 за бинар. Окей, что произойдет дальше? Вот я пробегу, потому что о токенах Анатолий расскажет. Ага, нет. Ладно. Хорошо, давайте тогда так остановимся на этом. Что произойдет с вот этой суммой? Со старой суммой? Эта старая сумма тоже будет вот этим контрактом, вот этим личным контрактом. Вы схлопните этот бинар, этот, маркет, этот вот этот новый товарооборот, и точно так вы схлопните и старый товарооборот. Но старый товарооборот вам сразу зайдет в токен. Я сейчас, у нас был предварительный расчет, не буду его показывать, потому что мы сейчас, вот только перед, прервал я встречу с Анатолием, и сейчас вот проведу вебинар, мы обратно возвращаемся, и мы сейчас доработаем вот прямо там до десятых, до сотых процента, так, чтобы максимальную пользу получили партнеры за накопленные реинвесты сохраненные там, апгрейды, накопления в бинаре, накопление проплаты в дельтах, в матрицах, чтобы не было человек, который сказал, что мои деньги где-то пропали, мои деньги где-то застряли, идет математическая формула, расчет из того, что вы зашли в дельту и что-то планировали, дельту вы, допустим, пятую проплатили с той целью, чтобы заработать, но не сложилось, не пошли. А что было бы, если бы вы заработали, и вот эта сумма, если бы вы заработали, вам все равно будет донат начислено. Поэтому сейчас идет, ничего не могу сказать, чтобы не было кривотолков, что вот говорил Сергей, что там выплатят токенах 20%, а выплатили X2 в два раза больше. Или наоборот, я сейчас говорю, все токены посчитаются, допустим, вы должны получить 1000 токенов. Но за то, что произошло изменение, вы получите X2, 2000 токенов. А возможно, вы получите просто плюс 20% или плюс 40%. Сейчас считается математическая такая золотая середина, когда компания может это сделать, и может не так, чтобы партнер был недоволен, а так, чтобы он был доволен, и еще сверху дать 20%, чтобы он ну, понимал, что это в знак благодарности. Потому что изменения, в любом случае, изменения мы считаем что в очень хорошую сторону, но любые изменения не могут радовать всех. Мы настолько настроены, что любое изменение – это значит ухудшение. Мы со всех сторон, поверьте, мы же такие люди, как вы, со всех сторон присматриваемся. Что, что здесь меняется в худшую сторону? Если, допустим, сейчас я basic, я уже не говорю за триал, и триал в том числе. Ну, давайте триал возьмем. Заплатил я когда-то 0,0021, это, возможно, было когда-то 30 долларов, когда-то 25, 20, если это последние полгода, это было 7, 8 долларов, 10, я заплатил. И если я сейчас приглашу ВИПа, то я получу 2,5 доллара. 0,007 биткоина, 2,5 доллара. И если этот VIP еще станет в первую матрицу, а второй, третий, четвертый дельты у меня нет, то я получу еще там 8 долларов, ну, где-то 8-10 долларов получу за приглашение ВИПа. А если я сейчас триал и приглашу ВИПа, то я получаю сколько? 177 долларов. Я не думаю, что это ухудшение. Тем более, что все сохраняется, структуры, которые есть, они переносятся. Задача только так, чтобы те... Партнеры, которые сейчас еще, допустим, на стандарте, но не стандарт плюс, он-то перенесется, но в бинаре его так и не будет. А теперь представьте, что ваш партнер стандарт давно накапливал, собирался зайти в бинар и не зашел. А в это время десятки, сотни людей из триала, понимая, что лучше сейчас доплатить 39 долларов и воспользоваться бинарными вот этими преимуществами 40%, невозможно, мы уверены, сотни тысяч людей сейчас делают доплату и перейдут. И вопрос, кто теперь первее перейдет? Все будет по сетке. Две недели мы соблюдим это это правило. Все будет как как вот кто за кем шел, так и проплатятся Но когда пройдет две недели и люди поставят галочку, что я принял условия, зашел, и те, которые стояли гораздо выше или там пришли в семнадцатом году, но до сих пор оставились просто триалами, не зашли бы они зайдут уже в готовую систему, в новую в самый низ. Поэтому ваша задача, сейчас... Все, закончил. ваша задача сейчас просмотреть, прослушать, поговорить со своим лидером, зайти в свой кабинет, посмотреть, кто у вас триалы, базики, стандарты, кто-то клиенты, да не трогайте его, но информацию дайте. Не мотивируйте, не загоняйте, нам не нужны лишние люди, лишние оплаты, просто проинформируйте. Вот человек говорит, я уже этим не занимаюсь, окей, не занимайся. Просто зайди в кабинет, поставь галочку, мало ли что. Если он говорит, и галочку ставить не хочу, ну пусть не ставит, но он должен знать. Поэтому просьба к вам сейчас проявить такую активность, позитивную активность, никакого вау, никакого эффекта там разгона, да? просто честно зайти в кабинет. Я вам скажу, это немалый труд, я это делаю каждый день. Да? Я открываю кабинет и смотрю, где, где какие-то глубины, не до всех дозвонишься, и мы проведем на этой неделе 5-6 вот таких встреч совместных с ребятами, где мы конкретно говорим, что, ребят, эту работу нужно проделать. Эта работа – это наша дань сообществу, это дань тем партнерам, которые зашли. Да, кто-то разочаровался, кто-то не увидел там нужного образования, кто-то не увидел тех денег, которые хотел, кто-то говорил, что у вас нет карьеры, кто-то говорил, что у вас выплаты не такие. Вот есть такие люди. Это были, они в любой компании есть, это всегда было и будет. Наша задача сейчас вот искренне, правильно понять саму систему. Если ты принимаешь, говоришь, я согласен, все нравится. Если не согласен, пиши, с чем не согласен, говори, поднимай лидеров, приходи на лайфы, приходи на обучение, задавай вопросы. Любые вопросы – это опять обратная связь. Если мы что-то сделали, вы задаете там десяток вопросов, значит, мы непонятно что-то сделали. И сейчас, когда вот мы там сутками сидим, переписываем контракт, я считаю, что вот Анатолий сказал его слова, что… Мы, наверное, впервые создали описание маркетинга юридически, языком, который прочитает любой партнер с любым уровнем мышления, и там будет все понятно. Потому что все предложения стали короткими, доступными и понятными. На этом я останавливаюсь, перехожу, э, перехожу, перехожу в экран вот здесь, вот так, чтобы вы там еще увидели меня. Сережа здесь. Сергей. У меня тут компьютер второй рядом раз, разрядился, который стоял там с Ютубом. Скажи, пожалуйста, чтобы... В принципе, я там, наверное, и сам могу пойти в Ютуб. Ага, в чате Зума, окей. Так, чат Зума. Да, тут их практически нету. Ага, может ли триал сделать бесп... сделать... Можно ли триал сделать бесплатным, но временным? Смотрите, ребят, спасибо, Андрей. Я немножко, да, вот это я забыл сказать. У нас же есть пакет free. У нас есть бесплатная регистрация. Триал делать бесплатным нет смысла, потому что триал люди заплатили, и триал имеет возможность получать 20% с прямых продаж и 20% с первой линии в маркетплейсе. Триал все-таки пусть будет. Мы хотели, конечно, оставить Basics, стандарт, профи и VIP. Ну, круто ложится. Четыре пакета, все хорошо. Но так как мы когда-то создали триал, а он был создан не просто потому, что нам захотелось новый пакет. Он был создан потому, что люди просили об этом пакете. Да? Должен быть какой-то базовый. Базовый Basic у нас стал basic с бинаром, все пакеты с бинаром, и только и только три, этот, только фри, бесплатный пакет, это просто регистрация. Опять же, ты говоришь, сделать временным, мы хотели сделать ограничения, но любое ограничение, это ограничение. Ну, человек, ну, сделал регистрацию и на этой неделе уехал отдыхать. Да ради Бога, пусть он зайдет там через неделю, через две, три, пусть он за нами присматривается. Мы не можем быть неинтересными человеку, если ему что-либо интересно. Конечно, может ли он у нас не найти то, что он ищет? Конечно, может. Мы же не можем там 6 миллиардов подписать под себя только потому, что мы со своей идеей изи-бизи, она реально крутая, настоящая идея, нам только год, мы в Турции будем праздновать годовщину. Когда говорят, да ничего не изменилось за год, я сегодня читал историю там Кода, да, господи, это входил в топ-4 мира после Макдональдса, Кока-Колы и Apple, да, и сейчас это банкрот, 100 лет на рынке. Мы понимаем, что нам нужно двигаться, какие-то косяки, изменения, нам нужно их признавать и делать. Поэтому ответ, триал он будет, а free у нас бесплатный есть. Еще раз, у нас есть free, триал, basic, стандарт, профи, вид. Окей. Непонятно, если человек покупал когда-то basic, то у него триал или basic плюс. Смотрите, если мы, было время, когда мы basic назвали триалом. А Basic Plus – это Basic Plus, это Basic, который, скажем так, это Триал, который докупил себе бинар. Это Basic. Понятно? Триал – это Basic старый, и у нас был Basic Plus. Так вот этот Basic Plus, он стал просто настоящим Basic. А Триал как был, 0,0,121, да, он в принципе таким и остался, 68, 68 долларов. То есть это Basic 68 долларов, Триал 18 долларов. 18 долларов триал, как был, так и остался, он получает 20% с первой линии, 20% с маркетплейса, но его нет в бинаре, он не покупал себе бинар и его не переведем. Сейчас у него есть возможность доплатить 0021 и это будет 39 долларов, если он это сделает позже, он доплатит 50 долларов, потому что бинар по новому маркетингу 50 долларов по текущему курсу биткоина. Выгоднее, конечно, зайти сейчас, когда вся эта армада еще не зашла, поэтому каждый, который примет для себя решение, скажем так, оно мудрое, это не такие деньги, к тому же ты сразу становишься не триалом а бейсиком, а на бейсике все-таки больше возможностей и с точки зрения получения доходов, и с точки зрения передвижения дальше, и с точки зрения базы образовательной. Что останется в триал, сколько он будет стоить? Это, я думаю, что, наверное, те люди, которые чуть-чуть опоздали. Триал будет стоить 14 числа, с момента запуска, скажем так, планируется... 1 числа вход, две недели апгрейды, изменения, две недели, я думаю, максимально. Мы хотели за три-пять дней, но считаю юридически, это правильно, 14 дней у вас есть для того, чтобы принять решение. про Проапгрейдиться, проинформироваться, посчитать, посмотреть, найти деньги, найти 39 долларов и зайти в бинар. Большинство, чтобы оставить триал. Но мы тоже, честно говоря, брали обратную связь. Конечно, были, были и немало Лидеров, людей, которые говорили так, триал все, не нужен. Вот кто есть в триале, пусть он остается, нового не будет. Но с другой стороны, а как нас тестировать? Ну, человек не может заплатить 889, опираясь только на мою эмоцию, на мои там, знания, на мой опыт или на мою презентацию, когда я говорю, что это вообще, вот я горю этим, там, институт, институт человека, там, Голтис, какие-то спикеры, какие-то аирдробы, я показываю кошельки там, и это впечатляет кого? Меня, а его. Поэтому пусть он бесплатно зайдет. Слушай, что дает бесплатная регистрация? Человек, он говорит, ну я хотел бы посмотреть. Окей, посмотри. Что он будет искать? Где-то в Ютубе под кого-то регистрироваться. Чтобы посмотреть, дай мне свою почту, заходи, смотри. Платить не надо. И человек говорит, а что там, 18 долларов чуть больше? И он может спокойно пойти, если он хочет. Если нет, да ради бога, пусть он на триале обучается. Ну, если ему хватает знаний, которые на там 70 или 80 курсов, ребят, на триале за 18 долларов. Мы, конечно же, все равно почистим, курсы там есть, может быть, ну, они устарели, кто-то там зашел, дал 2-3 курса и ушел. Эта чистка произойдет, нам просто есть, у нас есть время, у нас еще время год-полтора-два выйти на такую академию. Академия не строится за один день. То, что мы сделали, просто пришло, и теперь в этом что-то разгребти, что-то убрать, а что-то улучшить, возможность есть такая. Итак, что остается в триал? В триал остается то, что и было. Ничего не меняем, мы у него ничего не забираем. Мы просто добавляем ему возможность в маркетплейсе получать 20%, возможность доплатиться и возможность получать с, линии, с маркетплейса и, из первой линии. Человек зашел на Basic, к нему пришел на VIP. Первый потерял второго в бинаре. По новому маркетингу можно как-то его приобрести. в Но этого VIP. Еще раз. Человек зашел на Basic, к нему пришел VIP. Допустим, это произошло в понедельник. У вас аж до, до, до, до четверга, до ночи есть время посмотреть, я хочу потерять эти 300 долларов, или я все-таки, наверное, зайду в Basic, или я там пополнюсь до стандарта, или меня это не интересует. Вот это, вот это недельное схлопывание бинара дает вам возможность всегда наблюдать, что происходит. Принимать не спонтанное решение, да, там, без 5-12, вот как теперь биткоин зайдет, не зайдет, а просто управлять своим бизнесом. Если это ваш бизнес, будьте добры, заходите с утра, заходите вечером, следите за этим аккаунтом, следите за своими приглашениями, следите за апгрейдами своих партнеров, и все будет хорошо. Если Если, до... да, я уточню вопрос, да. только что да. Сегодня произошло, угу. этот вопрос, два випа есть, а человек на бутылке Да. Мимо пролетели в бинаре, оба, Уже по факт и в новом маркетинге при переходе, будет ли возможность их восстановить в структуре бинара? Нет, смотрите, друзья, если мы сейчас говорим о Триале, если мы говорим о Basic, то Basic уже в бинаре, они мимо пролететь не могут, просто мимо могут пролететь сумма. Но если человек, Триал, он не в бинаре, он не может рассчитывать на то, что VIP когда-то станет под него. Да, Пролетели. И если он проплачивает бинар, вы же поймите, бинар занимается мгновенным местом. Человек оплатил, встал в эту позицию. Мы не можем его потом отодвинуть ниже, потому что объемы пошли. Поэтому триал, перед тем, как приглашать ВИПа, он смотрит на свой пакет и говорит: слушай, я получу сейчас 170 долларов, но мне не интересен бинар. Я вообще считаю, что триал это пробник, нет там бизнеса. Но мы не забираем у него возможность не получать 20%. Извините, он внес 18 долларов, пригласил випа получил 170. Если ему этого достаточно, да, если нет, то пусть доплатит 39 долларов и станет в бинар один раз и навсегда. Потому что ты же понимаешь, весь маркетплейс, деньги маркетплейса где? В бинаре. В бинаре и в линейках. В, вернее, в бинаре, в линейках. В 20 линиях. Ему стоит это строить. И если он строит линейку, то, понятно, люди все равно будут заходить в бинар. Тут, скажем так, если ты строишь сеть, то тебе нужно быть в бинаре. Если нет, то строить только первую линию. Не парься, кто там больше заходит, больше платит. Получай с первой линии. 20% с первой линии – это хорошо. Но если тебя не интересует 40% с бинара. Но если интересует, повторюсь, ты при, перед тем, как пригласить випа, подумай. Мимо тебя пролетят 300 долларов. Но если тебе это не интересно, но не активируй бинар. Мы не можем заставить клиента, слушай, тебе это надо, заходи в бинар. У нас есть такая возможность для каждого человека. 18 долларов, 68 долларов, 189, 589, 889. Человек должен выбрать, принять решение. Если до 1 марта человек зашел в триал, после 1 марта он переходит в basic. Еще раз. Триал. Давайте, у нас нет, есть триал и Basic плюс. Почему? Потому что раньше был бейсик, и Basic плюс, но вот этот Basic назвали Триалом. Теперь у нас есть Триал и Basic плюс. Если Триал, то он остается в новой системе Триал. Если Basic плюс, то он и переходит в Basic наш. Basic плюс это был Триал плюс Бинар, понимаете? Триал плюс Бинар получился Basic плюс. Вот Basic плюс, он и есть настоящий Basic, в котором есть и линейка и Бинар. Поэтому, если он триал, он в Basic Plus перейти не может и в новый Basic не может. Почему? У Basic нового есть бинар проплаченный. Basic Plus – это настоящий, сейчас, сегодняшний Basic Plus – это Basic, который будет с, 14, с 1 марта. А триал – это триал, это Basic без бинара. А те, кто уже оплатил 20 линеек, да, Валентина, хороший вопрос. Смотрите, те, кто… Оплатил 15 линеек. Им вот эти 89 долларов платить не надо. Випу ничего доплачивать не надо, просто ничего. Вы просто переходите в новый, без всяких либо оплат вы просто поставите галочку. Потому что если вы на випе не поставили галочку, то система просто не видит активации офиса и не начисляет деньги. Как только вы зайдете в новый офис, вы ставите себе галочку «Да, я согласен» с изменениями, с условиями. «Не согласен?» пиши в службу поддержки ну, или там лидерам, говори, почему не согласен, с чем не согласен. Поэтому доплат никаких не нужно. Если сейчас человек, допустим, он профи и не включал 15 линеек, то он будет пользоваться только пятью уровнями. Ну, Допустим, такой вариант. Смотрите. Лишние деньги платить не надо, я профи, и у меня есть там 5, 7, 8 приглашенных, и у меня всего две линии, зачем мне сейчас заплатить 0,015 и даже те же самые 89 долларов, чтобы получать 20 линий, которых у меня нет. Когда вы видите, что у вас начала работать 6, 7, 8 линия, если вы говорите, да я это не слежу, я лучше заплачу, это ваш выбор. Но мы говорим, если у тебя всего два партнера, и ты же видишь структуру, что она там не развивается, да не тратьте эти деньги. Зачем тебе 89 долларов отдавать? Заплати тогда, когда захочешь. С момента, тех, кто оплатил 0.0.15 для активации этих 15 линеек, тех, кто оплатил, то с момента запуска офиса у вас будет ровно год для того, чтобы пользоваться услугами, вернее, прибылью, процентами с прибыли продаж 20 линеек. Целый год. Допустим, 1 марта мы запускаем, 19 то 1 марта 2020 -го года у вас появится такая красная окошко мигающая. Алло, оплати 20 линейки если тебе это интересно. Значит, не интересно, выключись. Выключили и все, и пользуйтесь 5 линейками. И все. Basic, которые заходили за все это время, особенно последние, могут попасть в бинар. Если да, то как? Смотрите, сейчас триал, который заходил много последнее время, да, действительно было много в системе, мы видим, официально подсчет, цифру, ну, не буду объявлять, Анатолий захочет, скажет, сколько триалов у нас всего. У них, у каждого сейчас есть возможность доплатить бинар. Ставишь, заходишь к себе в офис, есть окошко бинары, ставишь птичку, оплачиваешь 001, это 39 долларов. Если ты этого не сделаешь, ты не попадаешь в бинар в новый, кто-то придет раньше, кто пришел позже тебя оплатит, станет раньше, и ты потом оплатишь 50 долларов, чтобы зайти в бинар. Или человек говорит, да мне не интересен бинар, я триал взял только потому, чтобы понаблюдать за вами. Тогда без бинара. 3%... Вот, слушайте, я столько забыл вам сказать. Значит, смотрите, 3%. Внутрианка мгновенно без процентов. Ввод в, бина... в биткоинах без процентов. И только на вывод осталось 3%. Я Это много раз просчитывали, Анатолий озвучит математические аспекты, все эти, э, все аргументы в пользу и в плюс, но то, что, допустим, смотрите, для чего это сделано, что такое внутрянка, сейчас вы продали пакет, допустим, это четверг, это четверг, 8 часов вечера или 10 часов вечера, и вы продали пакет, вы получили 177 долларов мгновенно на внутрянку, вы тут же можете активировать вебинар. Если бы это было только через вывод, то вы представляете, написал в биткоинах, вывел, вышел, потерял кучу денег. Поэтому убрали процент. Я считаю, это, это не какая-то наша заслуга, это просто правильный расчет. Это, я считаю, это правильный поступок. Внутрянка без комиссий, мгновенно. Ввод без комиссии и только на вывод у вас 3%. Так, если у меня два випа личника, но в настоящем бинаре они встали в одну ногу, как они станут в новом нет, друзья, бинар переносится, как был. Ничего не меняется, никаких перестановок, никаких изменений. Вот как был бинар, так он и остался. Если у вас бинар, два випа было в бинаре, произошли расчеты, то понятно, они так и останутся. Вы представьте, какое-то передвижение сделать – это полностью сломать и переписать всю схему. Это нереально, да и не нужно. Он же по какой-то причине стал один под одним. Как мы можем с под одного теперь выдернуть другого, сказать, что было что-то неправильно? Все, что было сделано правильно и принимается в единственное правильное решение. Мы не можем ни одного человека не поменять, не изменить. Бинар, как был, он остается таким же самым бинаром. Просто объемы, которые были, они фиксируются на сегодняш... не на сегодняшний день. Они еще сейчас будут закрываться, сейчас будут проплаты эти пополнения. Мы получаем все деньги. И как только новый кабинет открывается, вы видите свою структуру, свой бинар, свою линейку, свои новые статусы. Возможно, кто-то увидит себя платиной, кто-то изумрудом. Потому что были и сейчас даже, я рекомендую посмотреть свои кабинеты и посмотреть, где у меня по новому маркетингу. Я бронза, ага, я бронза, у меня две бронзы, значит, я серебро. Оказывается, у меня есть три серебра, значит, я уже платина, и мне надо до рубина то-то и то-то. Уже сейчас можно прогнозировать работу с этим инструментом, потому что все, что у вас создастся до открытия нового кабинета, будет вам зачтено. Будет ли в новой Меркутина Якутина скрипты? Вот еще первого числа, на, на лайфе еще, возможно, нет, но первого числа, когда будет презентоваться Анатолием я вчера смотрел эту скажем, брошюру со скриптами продаж, как она оформлена красиво, как она легко читается, световая гамма, такие пастельные тона. Ну, я реально был восхищен. Это то, что мы... Кто помнит, я сегодня хотел показать, уже не стал возвращаться к старой презентации, помните, мы рисовали колесо такое, да, где была корзина потребительская, это наш маркетплейс и каталог, да, где была одна маркетинговая система, система образования, и там было такое рекрутинговые инструменты, или там инструменты и продукты. И вот пришло время. Я понимаю, что кто-то сказал, это очень долго вы делали, ну, всему свое время. И вот эти инструменты сейчас прямо вот, ну, прямо вас, ну, как и меня, восхитят что есть чему там порадоваться. Конечно, есть над чем работать, но тем не менее очень-очень красиво и круто. Я все вопросы прочитал, Сереж. Если там еще были в Ютубе, ну, в принципе, а мы же начали на полчаса позже. Да, за час я, в принципе, сказал вам все, что хотел. Еще раз, конечно честно, приношу извинения, что из-за вот этого всего там ажиотажа немножко не приготовился, и у меня что-то система, я не мог понять, где я нахожусь. И Zoom открытый, и Hangout открытый, и получился YouTube, и как-то я вас на полчаса задержал. Но тем не менее, благодарю всех, кто дождался, кто там послушал. Я считаю, что день-два еще, ну да, в понедельник утром мы соберем командную встречу, в понедельник вечером мы проведем уже Easy Life. Именно по этой теме, по изменениям. И 1 марта, оно не за горами, оно это у нас, по-моему, пятница, да, 1 марта. И я хочу, чтобы вы уже, ну как, рекомендую вам прийти на это мероприятие со своими партнерами, клиентами, прийти уже подготовленными. Может быть, какие-то вопросы будут и желательно снять в течение недели. Рекомендую всем зайти в свои офисы. Даже если ты там не сильно активничал, сейчас многие, мы же не запрещаем, многие люди в других проектах, просто посмотреть, какая ситуация у меня. Может, там залипло где-то на апгрейде какой-то 001, и тебе надо даже просто их чтобы не получать их токен, просто взять, активировать себя, зайти там в матрицу, получить новый статус, активировать своего партнера в бинаре, проделайте эту небольшую, но очень важную работу, потому что многие, вот как говорят локоть, какой бы ты крутой там гимнаст не был, но ты его никогда не укусишь. Вот не хотелось бы, чтобы вы испытали это состояние. Блин, я не понял, времени было мало, времени достаточно. Сегодня 22 число, еще до 28 неделя, и потом еще две недели. Но не оставляйте, как обычно, вот эти, на эти две недели, когда начнется ажиотаж и проплаты триалов, их несколько тысяч, десятков тысяч, и триалы будут заходить сейчас. Будут, потому что бинар стал давать 40%. Кто-то просто не из-за денег, кто-то, вернее, не из-за знаний, кто-то зашел из-за денег. И он не увидел те деньги, которые хотел, он сейчас их увидит. Поэтому, я говорю, опять, без всякого там ажиотажа, вау-вау, изменения очень хорошие, очень крутые, может быть непонятные, давайте понедельник еще раз, уже с дополнениями по всеми рангам, по всеми призами, подарками, на каком статусе, какой подарочек, кого что-то будет вовлекать, я думаю, что уже Анатолий вам все покажет. А пока протестируйте себя, кабинеты, своей первой линии, донесите людям, что им все равно придется поставить галочку, даже если он там просто наш клиент.